Добрый день, господа! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Ну что, командировка отменяется. Очень жаль мне, конечно, тех людей, которые, ну скажем так, поддались на провокацию очередную со стороны государства и со стороны, опять же, информационных, я их так буду называть, блогеров, юристов в том числе. Которые, э, ну скажем так, анонсировали, разжевывали это все. Но, э, опять, давайте ж будем отталкиваться от того, что на сегодняшний день какая действительность. Где этот документ, который все обсуждали, по которому все хотели выезжать куда-то прям с 1 сентября. Ну вот, э, есть сайт... Э, Кабинета министров, да, здесь две новости, всего лишь от 19 числа э, августа 22 -го года, и гляньте, какие заголовки, для выезда предпринимательной за границу на непродолжительный период разработан проект Евидриаджиня, в этот же день э, уряд принял постановление, которое разрешит предпринимателям выезжать за границу в рабочие командировки. Где? Ну, то есть, я понимаю, если бы это, этот заголовок был на сайте какого-то СМИ, чтобы привлечь к себе внимание, а по факту пустышка, да? Ну, где уряд, какую постанову принял, номер постановы, даты, дата постанова дайте почитать постанову, обсудить ее, да, и тогда уже, ну, чтобы люди готовились э, по этому постановлению, по этому порядку выехать, потому что мне люди уже звонят, вот-то я тут уже приготовился, мне там предприятие даст, я там повезу маму э, в больницу, еще что-то и так далее, то есть люди планировали, вот, э, этому все блогерская тусовка способствовала, скажем так, государство, ну вот даже на государственном э, сайте информация, вводящая в заблуждение, ну вот, э, тут вот эти все э, вещи, да, которых мы так и не увидели в э, правилах пересечения государственной границы, да, то есть для того, чтобы понять, э, есть ли у вас возможность выехать на сегодняшний день, вам нужно открывать вот это постановление от 27 января 1995 года, номер 57. И тут вот все изменения есть. Последнее изменение в это постановление вносилось когда? Аж 10 июня 2022 года. Вот Это касалось там спортсменов, дальнобойщиков, железнодорожников э и еще какой-то категории. То есть э даже по морякам я тут ничего не увидел вот э, пока на данный момент о чем о чем это говорит э, говорит о том что нужно все таки э, в этом информационном всем шуме в этом информационном пространстве определиться что э, информацию нужно достоверную на данный момент а не какие-то слухи предположения даже пускай это будут государственные органы. Потому что, э, ну вот давайте посмотрим, э, кто это вообще инициировал. Министерство цифровой трансформации и Министерство э, экономики Украины. То есть эти два министерства в составе кабинета министров э, что-то там разработали э, и оно не прошло. Видно, раньше мы могли смотреть, Заседание, есть такой раздел, деятельность кабинета министров. И здесь вот заседание, эти все фиксировались, можно было зайти, посмотреть протоколы, кто что там высказался, за, против, что предложил и так далее. С 23 февраля, это было у них последнее заседание, которое можно посмотреть. Все, никакой гласности, как вот покойный уже ныне Горбачев, да, гласность и должна быть. А вот она гласность, куда она делась? Что там такого они тайного обсуждают, если эти все постановления потом публикуются? Вот, это вот такая вот новость. Поэтому я на своем канале все-таки поддерживаю такую позицию, что буду я, если о чем-то говорить, то буду говорить о том, что уже принято и действует вступила в силу можно применять можно ссылаться на это и так далее есть отдельная рубрика законопроекты там будут законопроекты э, все вот такие вот хайп новостей чтобы привлечь каких-то вот таких же людей до да, которые вот смотрят я и ай, помогите спасите а шо сейчас начнутся звонки и писать люди как же ж теперь, а я не знаю как, я этого вам не обещал, понимаете, вы пишите, звоните на урядовую линию и спрашивайте у них, а что, а как же ж так, а может кто-то еще и билеты купил, не знаю, ну, может это до такого дошло, но реально надежду вселили очень серьезно. Второе. Это предупреждение. Смотрите, я сегодня обратил внимание, я вообще все комментарии читаю и стараюсь на комментарии отвечать раз в сутки. То есть я выделяю время и раз в сутки я э, прохожу по всем комментариям и даю ответ. Так вот, э, я заметил, что началась какая-то деятельность, что, ну, формат, например, комментария. Я выехал месяц назад. Еще меня там провели через границу какой-то адвокат или кто-то там оказал услугу. и Я вот тут пишу контакты вот эти хорошие ребята, вам помогут, если что, обращайтесь. А еще они как бы пишут такую у них цепочка комментариев, что я бы один написал, я выехал и сидит ждет. Ну закинул удочку, как говорится. А другой мне спрашивает, а как ты выехал? Ну типа нашел информацию, помогите спасти. Он говорит. «Да вот мне вот этот, вот этот адвокат там или кто-то там помог, вот контакты пишу». Раз потом. «А где контакты? Нет контактов?» И он ему отвечает. «Да вот автор, ну то есть я, видео блокирует или удаляет». Я вам еще раз говорю. Я не блокирую и не удаляю никакие комментарии, если они не содержат мат, вот, и если они не, ну там, разжигание какой-то ненависти и так далее. То есть я это не, не удаляю. Теперь я буду, не то что я буду удалять эти комментарии, я просто буду блокировать этих дели, э, деятелей. Они разводят деятельность под этими видео, да. Ну, наверное, они ходят по всем вот этим э, информационным ресурсам, там где, по ключевым словам, да, Вы студенты там или так далее, э, военнообязанные, ну, в общем, и предлагают э, непонятные услуги. Я никого тут не рекламирую. В комментариях, если вы видите какую-то информацию Это не от меня информация Я их просто буду удалять Мне не надо никакой тут деятельности Это не площадка для того, чтобы тут Кто-то размещал рекламу свою Если я что-то порекомендую Ну, например, я там Волонтерское движение рекомендовал Я прикреплю ссылку и вы сами будете решать Надо вам это или не надо Тут нет никакой рекламы на этом канале Кроме том, которую сам Google мне тут размещает для того, чтобы я хотя бы оплачивал там какие-то сервисы. Ну вот, видео записываю. Это платный сервис. Он там 10 долларов стоит в месяц. И еще второй там сервис, чтобы делать эти картинки. Все, вот 20 долларов, если мне этот Google монетизацию будет давать, мне вот этого достаточно. Все остальное, если у вас возникают какие-то вопросы, вам нужна именно помощь адвоката, и вы готовы, ну, если и вы понимаете, что эта помощь не может быть бесплатной, как вот мне только что позвонил молодой человек, и знаете как, как будто я тут государственное учреждение, или у меня благотворительный фонд, колл-центр, и подключены к этому колл-центру 10 адвокатов, и все только ждут, когда вы обратитесь. Я оказываю помощь, и я думаю, среди зрителей моего канала много тех, кто ко мне обращался, и знают, на каких условиях эту помощь оказываю. Она не бесплатная. То есть я время свое бесплатно тратить не буду. Я вам сразу скажу, если у вас просто спросить, вы спрашивайте в комментариях. Я вам просто в комментариях отвечу. Если вам нужно разобраться в вашей ситуации, изучить ваши документы, что-то вот хотите конкретно персонально узнать лично, чтобы это ну, не на общее обозрение, я отвечу. Но такая будет услуга уже, да, скажем так, помощь, консультация, как хотите, называйте. Мое внимание к вам будет требовать какой-то оплаты. Вот. Все. Размер мы тоже, я не говорю, что я его установил. Я его не устанавливал. Мы с вами определяем размер во время этой консультации, скажем так. Вот, ну, просто звонить и отвлекать, и думать, что тут, ну, только я сижу и жду, я ничем не занят. Нет, такого у меня нету. Я об этом никогда не говорил, никого не призывал. И акцентирую на этом внимание. Вот. Это одна из причин, по которой я вот длительное время не выходил в эфир, потому что люди видят контакты не читают, что там написано, вот пишут мне, как с вами связаться. Контакты есть, я их указываю. Условия, как со мной связаться, написаны в описании к видео. Будьте внимательны, ну, тогда вы избежите многих ошибок и, скажем так, люди к вам потянутся. Я не хочу показаться, знаете как, что вот тут все адвокаты продажные, нет, нет, нет от них никакой помощи, нет, вы заблуждаетесь Я просто хочу тратить свое время таким образом, чтобы помочь максимальному количеству людей А не просто конкретно одному И есть у меня люди, которым я помогаю абсолютно безоплатно То есть если они там сами мне уже пытаются что-то там скинуть деньги Или там навязать какую-то свою помощь я, конечно же, не отказываю, но у меня есть определенное количество ресурса человеческого, моего времени, да, в сутках. Я его хочу планировать так, как я планирую. Вот, так что с большим к вам уважением, к вашим правам и так далее и тому подобное, буду продолжать э, записывать информационные, да, видео полезные для вас. Имейте в виду, фильтруйте информацию Не попадайтесь на вот этот Информационный шум э -э, ну, то есть Проведите, знаете как, анализ э -э, Посмотрите э -э, Ну, вот вы же смотрите, да, эти видеоролики Посмотрите, а не зря, а не зря ли Вы тратите время э -э, Когда вы смотрели Вот, да, когда вам вот что-то обещал Кто-то там, какой-то адвокат э -э, Или Блогер который писал там в заголовках, что вот, вы все там разрешили, или наконец-то победа, что вот, можно будет выезжать. Ну, полно было таких заголовков. Я не буду там приводить примеры и кого-то там обвинять. Просто имейте в виду. Всего вам хорошего. До скорых встреч.